Всем привет! В этом видео мы настроим алерты из платформы АТАС в Telegram-бота и на электронную почту. Начнем с настройки алертов Telegram. В главном окне платформы находим «Алерты» и открываем окно. Далее, кликнув по значку настроек в правом верхнем углу окна, переходим в настройки «Алертов». Активируем алерты галочкой. Далее нужно ввести ID своего Telegram аккаунта и добавиться в бот ATAS, в который будут приходить сигналы. Активировать его можно, кликнув по этой ссылке внизу окна настроек. Запускаем бота, выбираем язык и нажимаем «Подключиться». Нажав «Подключиться», в систему поступит ваш номер телефона, указанный при регистрации в личном кабинете. Если на указанный номер телефона не зарегистрирован Telegram аккаунт, то вы не сможете в автоматическом режиме определить свой ID. Для этого актуализируйте свой номер телефона в личном кабинете. Так как телефонный номер в этом примере соответствует аккаунту в Telegram, вы получите сообщение с вашим ID. Теперь можно скопировать его и вставить в окно настроек алертов. Для проверки алертов можете отправить тестовое сообщение в AtasBot кликнув на ссылку внизу окна настроек. Вам должно прийти сообщение вот такого формата. Если оно пришло, значит все успешно настроено. Далее переходим к настройке email-алертов. Активируем функцию галочкой. Мы рассмотрим настройки самого популярного почтового сервиса Gmail. В окно SMTP-сервер вводим стандартный для него адрес 2.587. Далее вводите адрес своей почты Gmail и пароль от этой почты. Эти данные хранятся локально на вашем компьютере. Вы можете создать себе отдельный почтовый ящик для рассылки алертов. Обратите внимание, что для автоматической рассылки сигналов двухфакторная аутентификация должна быть отключена. Также вам необходимо включить функцию работы с небезопасными приложениями. Ссылка на включение этого режима находится в описании к видео. Наша платформа и информация в ней защищена, но Google считает сторонние приложения небезопасными. Разрешаем работу. Дополнительно нужно зайти в настройки вашей Gmail почты, открыть вкладку «Пересылка» и включить функцию POP для всех писем и доступ к протоколу IMAP. После этого сохраните изменения. Далее устанавливаем галочку и активируем SSL. В последних пунктах нужно указать почту, которую вы указали выше. Если вы хотите получать сигналы на эту же почту, то ее указываем в нижней строчке. Если вы хотите получать алерты на другой email, то в нижней колонке укажите такую почту. Теперь мы можем послать тестовое письмо. Оно придет в таком виде. Вы можете добавить необходимый индикатор, который поддерживает функцию активации алертов, например, Кластер Search, установить галочку, и каждый появившийся сигнал индикатора будет передаваться вам в Telegram и электронную почту. Спасибо всем за просмотр. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. И до встречи в следующих видео.